очень жёсткое, я хотела сегодня лизалку вот. Смотрите на это говно Весь лизалка блядь. Я раньше не просто лизала весь день Я просто весь день сегодня лизала как... Смотрите Тварь Вам настоящая Тварь Тварь, тварь. Плять Как тварь блядь. Блядь. Безалка. Блять. Безалка. Она офигенная, это просто новое слово, чувак. Там там реально взрывы, там, там эмоции. Ты видел это оружие? Там все плюсы ощутительно. Но, но, но там нет Кевина Спейси, да, в этот раз его нету. Это, конечно, огромный минус, но в остальном это. Вот. Смотрите, на это говно. Смотрите. Пы! Пы! Пы! Пы! Пы! Пы! Пы!